Так, ребят, ну, в проекте очередная десятка у нас. Раздербанили пока. Двери сняли, сидушки все выкинули. Вот у нас одна сторона. Что получается Здесь, здесь вот такая вот шляпка. Он тут еще не сходил. тело там у нас трубки идут здесь вот ну и соответственно все туда все дырки по проводке вся проводка здесь сейчас будем дальше вот все снимать. Ковынять. Ну, вот эта сторона, конечно, жесть убита вся. Здесь, так, с не спасти металлом, тут придется корыто менять целиком. Ну, соответственно, пороги, усилители. А с той стороны здесь еще более-менее. Зад везде нормальный, по заду нет вопросов. Здесь вот такими вот очагами тоже. Вот здесь. Ну там наверное усилитель придется менять. От лонжерона идет какой. Здесь вот такие вот дырки. Тоже пытались что-то. Ну сейчас мы когда срежем, я все подготовлю. Дальше надо посмотрим. Так, ребята, раздербанили слегка. Вот. вырезал гнилушки вот эта вот часть тоже усилитель порога как ой порога это ланжерона дальше вот продолжение идет отсюда это все меняться будет все вырезаться потому что он тут видите сгнил весь тоже не подобраться сейчас я Преобразователем ржавчины Вот этот я показывал Какие убирал Сейчас вот этим Все пробрызгаю Здесь тоже самое по порогам Вот этот усилитель Как ни странно живой Вообще Хороший Вообще Думали его менять, но не будем Сейчас вот пробрызгаем Посмотрим, что у нас Даст вся Эта канитель сейчас мы его прям зальем все это его, ну предварительно естественно щеткой зачистили сейчас вы сделаем вот где вот здесь везде не жалеем Все, вот смотрите, как реакции прям зашипела. Я говорю, вот этот вот мне прям нравится он. Все, где есть ржавчина, мы ее, мы ее замутим. Здесь вот это все не жалеем. Ну а теперь, пускай она у нас закисает, мы ее трогать не будем. Чем дольше, тем лучше. Как закиснет. Проверим результат. Ребят, смотрите, вот прошло 20 минут. Смотрите, уже реакция пошла отлично. Все ржавчины и здесь у нас началась реакция там там везде пошла но мы его оставим сейчас подольше и потом соответственно зачистим и еще раз посмотрим может еще раз придется обработать ребят Прошло 12 часов. Ну, в плане того, что вчера сделали, а сегодня с утра пришли. Смотрите, результат какой. А. А. Как отработала Вот это вот, я понимаю. Это вот наш вот этот вот лавр про которые я до этого есть там видео у меня где я их сравнивал вот. ну на той стороне ради эксперимента тоже попробую оставить на вечером пробрызгаем другие вот те посмотрим результат но этот вот вы видите да смотрите какая все вылаз прям вообще вот потом соответственно зачистим и перед сваркой грунтом отработаем. Так ребят, ну вот, поменяли продолжение улицурона. Вот эту вот часть обварили. Здесь. Здесь она у нас с этой стороны. Вот так. И сюда. Здесь полочку уже приварили. Ну, вот. ну сейчас загрунтуем все, что мы вот этим вот. он по сварке -2. и Сейчас будем вырезать под эту дырку нашу металл. Сейчас он приходится и обварим. Так, ребят, ну вот эту сторону закончили лепить дно. Ну, в общем, такой геморрой с этими латочки заплаточки Та сторона будет корыто менять будем. Потому что вот эти все шовчики, херовчики долбала. Меняли. Здесь вот, соответственно, все вот это продолжение лонжеронов меняли. Все зачищаться будет, там, соответственно, и промазываться герметиком. Ну, и здесь, вот здесь вот сейчас будем усиливать, как вот здесь усилитель он целый нормально но родные идут они при вот сюда вот приваривается порог к нему и сюда соответственно вот там мы сейчас усилим вот здесь зачистим и соответственно грунтовочкой все пройдем грунтом по всему периметру это под усилителя здесь для сварки то мы накладку будем ставить наверх лучше как накладку варить будем покажу так ну вот поров приварили промазали швы сейчас шпаклевкой везде вот. сейчас высохнет мы обработаем ее и потом также положим герметиком. И здесь тоже самое. Грунтанем и кистевым герметиком все это обработаем. Ну и, соответственно, внутри тоже самое. Холы, где варились. А потом уже антигравием отобьем. Так, ребят, ну самую жопу оставил наконец здесь будем менять не частями как на той стороне а купил вот корыто но ну, видите тоже там такое сейчас гнут не пойми чего как придется тоже наверное повозиться с ним подгонять я имею в виду но здесь засада еще в том что вот трубки идут Придется их отгибать как-то, чтобы вырезать вот эту всю площадку нам. Ну и, соответственно, здесь вот продолжение лонжерон, вот этот, как на той стороне, тоже будем его вырезать, новый вырезать, и здесь еще подсидение площадку, потому что это вот она убитая напрочь у нас вся охлила оторвалась тут уже понятно ничего с ней не... вот ну сейчас зачистим вырежем гоню туда покажу чего как. так ребят ну вот раздербанили такой вот участок с чегнеловки у нас убрали зачистили сейчас обработаем нашим лавром всю канитель и оставим вот видите смотрите прям можно сказать сразу пошел реакция вот мы ну сейчас все все Пускай все снимает и течет везде. Вот. Паралилили. Ну и пока все, а потом покажу, как вырежу лист еще не придумал, либо целиком либо вырезать ну, потом в процессе посмотрим. так, ребят, ну тут вот вырезали вот так здесь вот где живое оставили очистили там, обработали грунтом сразу под ней и соответственно вот корыто тоже обработали Грунтиком это снизу у нас вот. решили наложить и соответственно снизу потом все проварить там где это просто не стали вырезать четко под корыто это просто металл там хороший просто прижмем с той стороны это и все обварим как положено сейчас поставим Так, ребят, ну вот, переходим на эту сторону, здесь зашлепали. Сейчас вот эти части, которые заделали, где дырки были у нас, сейчас мы загрунтуем уже простым грунтом, не цинкарём для сварки, а любой акриловый грунт. Сейчас мы им загрунтуем и потом герметиком совным сейчас я загрунтую высохну потом покажу каким герметиком делаем так ребят грунтанули черный грунтовочку здесь сразу тоже прошл шпаклевку прогрунтовал ну и вот таким вот герметиком ровный герметик и кисточкой все элементарно берем и швы все вот эти тщательно чтобы с этой стороны ну и потом соответственно изнутри та же самая процедура только изнутри еще После вот этого герметика шованого, еще и антигравием под пистолет отбиваем как снаружи, так и снизу всю часть. Вот. сейчас буду, пройду, просто неудобно одной рукой. Вот, и обдевайте обязательно распиратор. Вонючие, что вот этот герметик шовный, что антигравий. Вот, промажу все эти швы тут там вот где варили все всегда покажу что как. так ребят ну вот промазываю я вот мажу так у меня задачи нет весь лист там обмазать его потому что весь лист мы загрунтовали его задачи такой нету у меня задача чтобы вот эти вот швы где сварочные их промазать чтобы ну и соответственно я промазываю с двух сторон, с этой стороны и с той чтобы она застыла, чтобы не попадала влага какая-то просто тупо вот где стыки идут швов, где варил все вот эти вот швы получше чтобы не было там ну, стараться чтобы щелей не было видно потому что варим не сплошным швом а прикладками вот. чтобы между ними как он затекал этот герметик было как-то поплотнее ну и соответственно с той стороны то же самое промазывается и все получается надежно вот. плюс то как то с той стороны снизу еще антигравием обрабатывается, ну я как обработаю, сниму там. Здесь тоже я уже так промазал все швы. Ребят, ну вот тоже здесь этот участок антиграмим отбили после герметика. Это ну и соответственно порог отбили. Вот и низ. Как я говорил. Здесь вот все. Где что? Делать швы. Сначала также герметиком. Все. Потом антиграем вот этим. Под пистолет. Вот. В среднем где-то уходит банка герметика. У меня шовнула вот эту. Ну где, когда если вот такими кусками, то может быть и две. И два баллона Антиграбия Потому что я его не жалею, поливаю все Заливаю везде, где там есть где Когда зачищаешь Бывает Сбиваешь все Вот Так что вот так Ну и соответственно там сейчас Вот эта сторона То же самое Здесь мы уже все залепили, заделали. Порог вот также здесь. Все сейчас снизу доделать, домазать И в принципе то же самое и все. Процесс такой же, как и с той стороны. Ну, как-то так. Все, всем спасибо.